Дело в том, что такие катаклизмы, о которых вы сейчас говорите, они случаются крайне редко, то есть их вероятность мала. Для того, чтобы большой эгрегор убил маленький, он не должен испытывать в нем никакой нужды. Или это должен быть системный конфликт, который говорит, что вот эта идейность должна быть полностью убрана. Но пока это не произошло, большой эгрегор не дурак бить дойную корову ногами, потому что любой маленький эгрегор кормит большой. Большие эгрегориальные структуры никогда не питаются напрямую от человека. Они сначала попросят человека сформироваться в маленькие системы и только лишь потом включат в себя вот эти вот системы. системы. То есть большие эгрегоры типа государства никогда не видят одного человека как индивида, они видят семью, да, они видят фирму, они видят структуру, но никогда ни одного человека. Угу. Так удобнее. Так удобнее. Представьте себе, что у вас транснациональная корпорация, у вас огромнейшее количество филиалов. В каком-нибудь Усть-Рюпинске есть сотрудник. Вы будете общаться напрямую с этим сотрудником? Нет, вы будете обращаться с директором филиала. Потому что вам так удобнее. Вот здесь тот же самый принцип. Разделение и власть. Ну давайте, давайте. Все равно я мы уже не поймем. Может быть, которые да. лучше силы рассмотрите. Вот да. Испания, вот и Каталония, да? да? Вот я когда был в Барселоне, видел тех, кто за Каталонию, какая от них идет энергетика, просто колоссальнейшая. Да. Хотя они, по сути дела, нарушают целостность Испании, а дальше угу. всего Евросоюза, а дальше это признание, по сути дела, Крыма и так далее. Да? То есть все разбивается, вся политика. Да. Но их ничего не делают, то есть они только следят, ничего не делают, они, они растут и здесь гораздо сильнее те, которые поддерживают Мадрид. Угу. Вот. и это просто, знаете, вот чувствуется там 300 метров, это вот по всему телу идет э, такая вот дрожь чувствуешь, что угу. отходишь меньше, меньше, меньше, меньше и я понимаю, что каталог не будет э, свободный, да, то есть они отделяют. Ошибаетесь. Вот Ошибаетесь, год, это например, будет. Это будет, если это будет кому-то выгодно, более крупной структуре. Сейчас идет эксперимент. И это, этому эксперименту пока никто не мешает. Точно такой же эксперимент проводился и в Эдинбурге не так давно. И ему тоже никто не мешал. Он решался гуманными методами. Из Каталонии то же самое будет решаться все гуманными методами. Это никто не говорит, что эту структуру кто-то пускает на самотек. Просто в рамках большой системы которая значительно больше Испании как государства, это все европейское сообщество и идейность, которая стоит над ними, проводится эксперимент с маленькой Каталонией. И смысл этого эксперимента на самом деле вы не видите. Потому что то, что показывается вовне, это не значит, что изнанка и подложка та же самая. Вы должны испытывать эти чувства. прибывая там, вы должны испытывать эти чувства. Потому что они будут двигать вас на какие-то определенные шаги. Но в конечном итоге, если это будет невыгодно, Каталония никакой свободы не получит, потому что это будет прецедент, и этот прецедент никому не нужен. Но должно быть создано как минимум три прецедента, когда люди сами выбирают свою несвободу. И тогда эта несвобода, этот принцип будет распространяться на всех, увидите, как это будет все происходить на самом деле.